Вертолет-то, который... О! <связывается> И рада, какую Рэмбу, блин. <связывается> Не, торопиться. Не торопиться Дать всем убийца. Граната, граната, граната. Да... <связывается> твою блин, ты где груду тут-то. Уви, Ма! Красота. Красота просто была. Жалко, что она всего. Так, cooker. Допустим. Блять! О, это да РПГ. Так, минус один. Ай-яй-яй, быстрее быстрее быстрей, быстрей, быстрей! Собака! Почему так долго? По нему стреляет, знаешь, фигачит, короче. А он такой одну, короче, зарядил, такой, вторую, такой, чпох, короче. Спокойненько такой, знаешь. Жесть. В смысле? От сдох, что ли? А еще я сдохну. Решил. Ну его нахер, короче, я лучше, идем, я лучше посижу и сдохну. Нет. Идем, идем. Сосада! Сосада! Сосада! Сосада! Где? покажи а ну Сосада! Сосада! Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Ой, сейчас, э, Сталкер Тень Чернобыля. А такое слышали? Ну давай, забаваться чуем. в лесочке на баре двое сталкеров. Первый, крутой такой весь, аж из ушей лезет, на ландровере, ну или типа того. Второй замухрыжистый, на драной ниве. Ну и начинает крутой прикалываться, глядя как тот, все никак дверцу помятую захлопнуть не может. Кричит ему, мужик, что ты со своей развалюхой морочишься? Кому она нужна? Ты бы еще противоугонку поставил, комик. Я вон свою и то не закрываю. Кого тут бояться? Ну, второй молчит, а двери кое-как все-таки закрыл. Возвращается он, значит, из бара. А крутой молча стоит у своей машины, как окаменел. И только в салон смотрит. Сталкер подходит, тоже смотрит. А потом сочувственно так. Да, приятель, не повезло. У меня вот тоже такое как-то случилось. Не закрыл дверей, так дюреры залезли и засрали все в усмерть. Я что-то немножко не понял, но ладно Окей, короче Мы продолжаем с вами проходить Побочные задания Но первым делом у нас есть Незаконченное еще дело Вот, нужно отнести Оружие Оружие, потерянное оружие Долговца, короче В бар 100 рентген Вот и взять уже следующее задание. Так, автоматик выбираем. Окей, так, в комментах вы сказали... Ну, у нас есть... Э, так, мы взяли, по-моему, нашли прицел. Вот. Э, в комментах вы сказали, что э, прицел пригодится, так как... В лаборатории, ну, X18 по сюжетному заданию, если идти, есть э, оружейный шкафчик. Там должна находиться броня, короче, и калаш с подствольником. Вот. С подствольным гранатометом. Поэтому, пока мы сейчас э, оптику выложим, в тайник. Никуда ее делать не будем, просто ее выложим в тайник и. Когда уже пойдем по сюжетному заданию, короче, когда уже пойдем э, к лаборатории X18, возьмем его с собой, чтобы на месте там, короче, прицепить к этому калашу этот прицел. И будет все у нас... У нас... Э, вообще, все круто будет. Все, что нужно, все, что я хотел, в принципе, это оптика, ну, нормальный, да, автомат и... подстольный гранатомет. Вот. Так что так. Да что такое-то? Вот. А -а -а. Что еще? Что еще? Что еще? Там еще будет бронька. Ну, я надеюсь, что бронька, в принципе, Цель сама вот, ну, броня, как бы, да, ну, защищающая. Конечно, да, там полистойкость, вся фигня. Это, ну, я хочу, чтобы было побольше. Но как бы это для меня это не главное. Мне главное, чтобы я надеюсь, что она будет э, повысить грузоподъемность. вот. Я как бы на это Иди надеюсь. Дороги, хотя бы, Стар. знаешь, хотя, хотя, бы, хотя бы на 10... Иди своей дороги, на, хотя, хотя бы на 10 Иди килограмм. Дороги, уже, наверное, я думаю, будет ощутимо, уже будет лучше. Вот. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что бронька там будет тоже хороша. Все-таки это лаборатория, все-таки это секретные разработки, секретная вся эта дичь, короче. Поэтому, я думаю, надеюсь, Походи, что будет все отлично. Так, мы прибыли, короче, Хорошо, в да? сторинген Эх, Так, кого? Вот этого, да? Не да. Моя информация может тебе так, я по поводу задания. Чё? Так, задание выполнено. Вот гонорар. Абакан штурмовой, слезняк. Так, на данный момент все ничего нет <кх> продать ему <кх>, тоже в принципе... а нет, можно кстати продать ему Отожди. у него денег не хватает, ну вот это вот можно продать начнешь пить все забросить ну вот такой вот сделаем Чарли. вот такую махинацию да, <кх> такие, ты, у меня всегда есть так, а вы... остальное Пристоит. наверное продадим вот ему э -э -э -э -э -э -э -э у него, в принципе, ничего не появилось, только патрончики э, для автомата, да? Их, наверное, купим. Заберем. Так, что можно продать? Продать вот это. Э, выверт. И каменный цветок, наверное, две штуки. Вот так. если еще хабар Остальное это мое, остальное я не отдам. Вот так. Неплохой обмен. Вот, ну, не все Так, а -а -а выкладываем. Ага. Выложили. Так, патрончики, наверное, тоже немного выложим. Оставим где-то, наверное, Подходи, сталки. Для таких, как ты у меня Ну давай, 98, как бы, знаешь, типа, типа соточка, да? Так, а -а для... для. Пистолета. Так, а это Не пускай тормози, 40 уже. будет. Моя информация может тебе пригодиться. Ну и в принципе, как бы, все хорошо, неплохо. О, кстати, слезняк еще один есть, да? Можно тоже продать, смотри. <как> Сейчас мы это сделаем. Так, остальное все по 5. А, еще вот колючка. Для таких, как ты у меня всегда что интересно. Еще колючка. Бармен, давай сюда. Камон, у меня еще для тебя есть. Ну, товар. Да, товар. Надержи. И <как> вот эту одну отлично все шикарно так у вас не появилась может тебе работа никакая для таких как ты у меня всегда есть кое-что интересное на данный момент еще нет окей моя информация может тебе пригодиться здесь что-нибудь у нас появилось новое чтобы сразу посмотреть вот журнал Подходите, них... для таких, да, как понятно. ты у меня всегда искусствуешь, то Ну, в принципе, все, да? Так, так а -а нет. давай продолжим. <звы> у этого тоже <звы> ничего нет. <звы> Если кто не может имеет. тебе пригодится. Ну что? Подходи, Гришка, замок. <звы> Чего тебе? Так, можешь Черт, мне рассказать мне полезно. полезно? Для новичка говоришь? Ну, слушай, наверное, Черт, а на севере совсем недалеко от выжигателя мозгов, со старой военной базе находится группировка Свобода. Отъявленные никелисты, анархисты и преступники, борцы за свободу и ядрит их налево, партизаны хреновы. А все, чем они занимаются, это диверсии против научных групп, обстрелы армейских частей, постоянная грязня с долгом, недавно перешедшая в маленькую войну на выживание. Я могу дать тебе только один совет, никогда с ними не связывайся. Куда только совсем оторванных принимают. Если за твою голову нет награды, не примут. Можешь себе такое представить. Угу, спасибо за совет а и все да ты просто так горюешь да значит нет, ничего, не ничего помощи не нужно Ну, окей ладно так у тебя что у нас есть привет если кто помог. у старых складов знаешь свободовцы база они ребята беспечальные душевные с ними под бутылочку чего хорошего посидеть одно удовольствие и долго вокруг бара не мельтешит так понятно так. Эх, чё. Так, э, мы читали, да, это тоже какое-то фамильное оружие. Эх, Про... Так, продолжай. Все, отдам дружище, только верни ружье. малюте я потерял Эх, я его чё. возле жильща кровососов. Сейчас скину тебе координаты этого места. И посторожнее там, твари, эти очень злобные. Ого, ого жилище кровососов кровососов мы по видели помните да? в там такие которые исчезают у них еще этот хоботок можно оторвать так черт меня дернул я тебя не обману но это в твоих же интересах понял чувак ладно окей окей фамильное ружье дикая территория Дикая территория <соединяющие> А Так я вот Так я вот Недалеко, в принципе Окей Ну я думаю, блин <соединяющие> <со <со> Кровососы Это, блин Ну Вы писали в комментах, что Как бы они Такие опасные твари, в принципе а там еще и логово <.osp3> bronze, Так, ладно. Дикая территория, little little значит, у нас vida, на, ээ, на, La на этой локации, получается. На этой же... Ну, судя по карте, на этой же локации находится. Интересно, а мы уже можем на арене воевать? Надо будет... Ну, сейчас вот после задания. Посмотрим, как пойдет задание, да? Если сейчас выполним быстро. Зайдем на арену, посмотрим, посмотрим сможем ли мы... А, нет, надо это на другой локации. Я думал, на этой же. Ну ладно. Дикая территория. Так, наверное, я скорее, лучше будет выбрать пока дружишка. Потому что вдруг мутанты Дикая территория это дикая территория Нус ну, посмотрим <смех> Прям вот чувствуете да уже Дикостью пахнет какой-то <смех> Тачки тут разрушенные а -а -а, Не понял что-то проголодался-то опять. Так. Вернуться за наградой, в смысле? Я же еще не нашел ничего. Так, окей. Если честно, я хера не понимаю, А, э, да я вообще я вообще по своим делам пришел и э, народ тут опа, я вижу кончайте говорит его нифига себе как минимум двое да Частьи говорит его. Сейчас я вам кончу его. Я Яхизек, кто это такие, короче, но блин, настроены они были недружелюбно. Так, я еще одного там вижу. Я убил его? Нет, нет, шевелится. Шеволится еще. Ляп, ты умирать-то будешь. Патроны-то не бесконечные. Ой. Убил. А ты? Нет, не А, шев шеволится. Все. Так, допустим что это за черти почему-то я короче помешал он еще один какие-то снайпера короче зал да бляха заклинила уже заклинила нифига себе Но если это снайпера то они что-то как-то еще есть Если это снайперы, то что-то они э, криво стреляют Видал, видал, даже ни разу не попал по мне Я как настоящий спецназ, короче Да, я что-то чувствую, это задание затянется Не думал, что я здесь кого-то встречу Это дикая территория это же дикая территория здесь. Либо все дикие. Либо вообще никого не должно быть, кроме мутантов. Как-то страхово, блин. Лезта туда. Окей, ладно. Так, перебежечками. Аккуратненько. Пока, в принципе, никого не вижу. Я заберу. Они, наверное, по ту сторону. Пургон-то я не могу зайти. Епта, да? где? Не будешь давай ты не будешь меня сейчас тут убивать о патрончики хорошо так а как мне забраться э, туда наверх есть какой-то проход здесь я не могу так ладно что-то думать надо что-то придумать Ага, все. Нашел. Так. Гниды. Всем выйти... Ага. Всем выйти из сумрака. Провалено. Да, блин, это уничтожение рай... лагеря, она всегда будет провалена. Че, как завалил? Завалил говно? бляха я я думаю что он еще здесь еще кто-то здесь есть поэтому надо аккуратно очень аккуратно не хватало мне еще этих ублюдков здесь так ладно пока тишина так что за автомат и это с дороги кто? Это такие-то. Рома хирург. Наемник. Наемники какие-то. Что за автомат? Ух ты. Хм. Смотри, как покручивают. Так, а патроны. Обычный 5,56 на 45 А, такие же как у меня, да, патроны? Угу. Допустим Пускай лежит Ях, а ты будешь залазить, нет? Так, ладно С оптикой так тоже с оптикой ага. но ну, это это совсем другой автомат да? это ага. отсоединить прицел поки выбросить так, иди. на это я смогу прицепить-то а на этот смотреть не могу прицепить. Плохо, плохо. Ладно. Какая прицел будет пригодится. Плохо. Да что-то. Я слышал голоса, поэтому здесь еще кто-то есть. Броня. Ага. Броня. Так, броня такая же, как у меня, но только моя получается. Немного подфигачно, а это целая. Поэтому так делаем. Выбросить. Опа! А это что? Еще одна броня, что? -то? А, можно дневничок сделать, но ну, не будем. Так, ладно, движемся дальше, опа Чуть не пропустил Ну, если пропустил, то Ничего бы не потерял Так, а есть какая-то дырка-то здесь? Чтобы Чтобы посмотреть Жалко, сверху нету дырок к вам лезет сталкер. Он, похоже, перестрелял наших снайперов. Будьте внимательны. Идет от бара. Волкодав, я не понял. Он что, один перестрелял наших снайперов? Да. Отправь пару ребят прикрыть ваши задницы. Понял, понял. Сейчас отправляю. Ну что, Волкодав? Ты допрыгался? Сюда летит военный вертолет. Сейчас они нас как щенков. Ну вот этого мне еще не хватало. Твою-то, мать, а? Пошел, блин, З. Вот и все. Нету вашего вертолета. Сейчас вы получите. Крыси правительство. Ни хрена себе. А это кто еще? Че происходит-то вообще? Так. Еще. Немножко раньше у меня или что? Да ладно, патроны кончились, ты что? <laughs> вот это это, это, это блин да, это да. С пистолетом теперь будет жестковато. Я надеюсь Бляха Только хотел сказать, надеюсь, больше никого нет Ладно Так А, я тут-то не взял автомат Ну окей Погнали с пистолетом Аккуратно теперь Откуда они орут чего вы ко мне пристали-то? Я вообще, блин, по другим тут делам, на себе. Что там происходит? Он по голосу на бандитов похоже. Хорошо, немножко патрончиков. Там, кстати на вышку залезть бы там по-любому снайпер был еще интересно и может быть я а, нет. Ну, я может <coughs> хоть что-нибудь разгля разгляжу с этой вышки кто где стреляет кто где воюет так гади а ч ⁇ лестница больше нету я только отсюда что ли Окей, okay, а где стреляют? Uh -huh, так, бинокль. Не граната, бинокль. а где бинокль? Собака. А где бинокль? О. Я, если честно, не понимаю, откуда, где стреляют. Нифига там-то смотри, что там творится. Ну мне вон туда. Наверху там нет никого. всегда в какую-то жопу вляпаюсь, и вообще пипец. Ч мне там журнал? Я, короче, пока иду к этим... К... Так, а в то я могу залезть? Пока иду к этим кровососам, короче, я уже все потратил. Ну, если что, будем... я хочу радиацию, что ли? Ну, если что, будем, короче... С ружья долбить. где-то здесь воюет сталкер помоги на нас стопали наебники половина наших людей погибла помоги нам мы долго не останемся Порой, помоги нам пробиться через засаду возле завода я тебе скинул координаты так Будь осторожнее волконам с головарезами возле вертолета это ученые какие-то что ли Это, бляха, влипа, что делать, надо помогать. С пистолетом это будет жестко. Блин, здесь столько железа, короче, смотри, как паник. Окей, ладно. Собрались. Где? Я немножко не понимаю, где они находятся. Я вроде у цели. Где то который... О! Хера такую Рэмбу, блин. Жесть. Хрена он такой, сзади подклылся. Так, ладно, где они? Если он сзади подкрался, значит, они где-то... О, вижу! На-на-на-на-на-на! Твою мать! С пистолетом-то это жестко, конечно. Убил? Бляха! Не торопиться! дать всем убийца да я походу того убил или он, или он в обход пошел короче не леха хера такой ну-ка где Во. Бляхач, пистолет это жесть, конечно. Так, что у меня -то? У меня патроны, по-моему, какие-то взял. Да что ты все клинишь то теперь? Ну, задрала. Готов, хорошо. Один патрон остался. Жесть. Блин, только вот убежал куда-то. Двое там. Пипец. Это заварушка. М Мычи их. М Мычи, говорит А, вон они все где? А нет. Я чуть-чуть не дошел. Да в смысле как? Попадают-то по мне. Встретиться с Кругловым? Задание провалено. В смысле? Убили что ли? Я, короче пока тут это, пока Титки мяу, уже поубивали видать всех. Да Кто-то стреляет откуда ты блин? Ух ты ни хрена себе они! Как вы там очутились? то как вы так в обход то пошли, а? Как же так? -то? Просто жесть. С одним пистолетом это дичь какая-то. Просто дичь. Да, попал в заварушку, попал. Так, ладно. Да блин, где пистолет? Да смысли. смысле? Куда побежал, ублюдок? Граната, граната, граната. Да... Блин, ты где грудол то Блин, ну. Ма! Красота! Красота просто была! Так жалко, что она всего! Говно ссаная! На! Просто меня разозлили, падлы! Вы меня! Нахер! разозлили откуда ты стреляешь <звешь> дебил а дебил так и дохлый допустим Блять! А -а -а -а -а -а -а -а. ладно, сейчас я тебя сейчас я тебя сейчас, сейчас все будет будет ништячок блюдок где-то тут говно ссатая сажрал нахер все закончились а наемники херовы блюдки так. облутаем Еще собаки сейчас и тебе и, и, и тебя вылечу сейчас. говно говницу наемная. Далека, конечно, не. С дробью-то. как Я думал, не получится. Ну, надеюсь, все. Ух ты, это что такое? Вспышка, выносливость, плюс 73. Ни хрена себе. Электро изредка порождает этот артефакт. Сталкеры используют его с большой охотой. Из-за его неплохого качества. Неплохая цена и приятный внешний вид делают его интересным для коллекционеров. Заберу себе. Хорошо. Мне подсказывает то, что сегодня мы с вами ружье не найдем. Какую-то. Мы, ну, короче, вляпались в какую-то дичь просто. Так. Почему в этих ящиках ничего нет? Они же должны быть со всякими вкусняхами перезарядить все отлично так это чё слизь а, слизь такой я как кто еще то но это сейчас так замочу что где ты так ладно все это забираем мочи О, вот это да рпг <свистит> Это я точно заберу. РПГ. <смех> <RPG. смех> Охренеть. Так. Он, блин, где-то здесь. Гераси, наемники, да? Во! Твою мать. Не по-детски они, знаешь, <смех> да? Вооружены. На нахер. Не по-детски они вооружены просто наемники-то. Наемнички-то. Все? Больше нет никого, надеюсь. Задрали. В балконе то прятался. Он, наверное, это, наверное, чувак, короче, который пошел перед заварушкой посерить. А тут такое началось, короче. И он, хоп, он, а он, он, он, он в сортире. Тут какой-то тайник Погоди Посмотрю, Что за тайник Здесь? Ага Опа Научная аптечка Ни хера себе Медицинский набор разработан специально для работы в условиях зоны Состав набора подобран как для борьбы с роднениями Так и для вывода радиоклидов из организма Препятствует развитию лучевой болезни А также снимает дозу накопительной радиации Ага Интересно. Интересно. Интересненько. Так, у вот этих патрончики забираем. Вот это случаем мне не логово, это этих кровосов. Так, хорош, ладно. Надо это. Мы этого еще не лутали. Ага. Угу. Так, ладно. Сталкер, помоги! Мы возвращались в Сентаря, когда нас сбили наемники. Говорят, что им информация нужна. Но я-то знаю. Перестреляют они нас. В Stalker Program Мы возвращались в Сентаря, когда нас сбили наемники. Говорят, что им информация нужна. Но это знаю, перестреляют они нас. <звы> Спасибо, Сталкер. Боится за меня плохой, но я знаю дорогу, поэтому я буду вести, А ты прикрывай нас по пути. Okay. <свист> Блин, <туда побежал. свист> Вот тебе и, и это, и того, и оружие б, найти. <свист> идем, идем. Да, в смысле, куда он убежал? Бляха, я потерял ученого. <свист> Да идут они, идут за нами. Погоди ты. Так, где там энергетик? Ай! Он спрятался? А, ты спрятался, да? окей. Ай-яй-яй, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрей! Собака! Все так долго? По нему стреляет знаешь, фигачит, короче. А он такой. Одну, короче, зарядил такой. Вторую такой чпох, короче. Спокойненько такой, знаешь. Жесть. ты че? Боевые действия происходят. Надо все быстро, четко, все быстро-быстро делать, быстро. Че, не учили, что а. Меня нехак а Ай я я я я я я фу ну иди сюда говно я перезарядился я перезаряд... перезарядился так вот так о вперто мудила бежит иди такой просто Пока нет. погоди как же я как же меченые не полутает погоди все идем пта, ты в кого там уже стреляешь-то, на? Хорош. <свист> э, пистолет. Ни хрена себе. <свист> Оба-два такие с пистолетом. Да <свист> как открывать еще сдох что ли? а еще я сдох решил ну его нахер короче я лучше, я лучше посижу и идем идем стой давай еще не призрачный Готов. Мечный, мечный. Ты куда? Свалил Круглов. Круглый. Как ты здесь пролез, ты, круглый. круглый? Как он здесь про? А вот дырка. А надо это, короче. Перезагружаться. Куда он полез, там, блин? Видишь, что там кучу народу, он полез туда блин, с одним пистолетом. Сказано же, сидеть на месте, пока всех не переверну. Наткнулся нахер. Идем, идем, идем, идем, все нормует. Не сы, ты только не лезь туда. Только не лезь. Какого хера научную аптечку принял? Где? Где? Откуда стреляет? А вот. Идем пока никого нет. Идем. Как скажешь? Может передохнем? Сосада! Сасада! Сосада! А Сасада! Э, <сосада> покажи бывает а ну, нет засад! Че, еще кто-то там есть? Ну ладно. Сейчас и с ним Парас. порешаем. Идем скорей! Пока никого нет! Идем, идем! Сосада! Сасада! Ну то что бляха патронов-то вообще ни о чем. Вот это да. Я еще перегружен. Но у меня есть у меня есть РПГ на всякий случай, короче. Ну что скажешь? впереди в панели аномалия жарка. Надо идти по одному, так больше шансов выжить. Иди первым. Когда я увижу, что ты зашел до конца, я пойду слева. Остерегайся огненных ловушек. И их можно обнаружить по искажениям горячего воздуха. Так, осторожнее, жарко и мечно. Мне, мне не опасно. Меня защитит скафандр. Тебе лучше избежать приближения жарки. Спасибо за совет. Окей. Ну окей. Но... Что было. Но, это было? Ну, это... Для начала, короче, мы с тобой, наверное, передохнем здесь Вот То, что у меня серия подходит к концу, дорогие друзья Вот В следующей серии мы с вами попробуем отвести, короче, до конца ученого на янтарь, да, вот этого круглого Не знаю, там посмотрим, что поболтаем, да, с ним или еще что-то, короче а Потом вернемся обратно сюда Потому что нам нужно найти это фамильное ружье, все-таки Вот Как-то у нас все не по плану опять пошло